Небо затянуто, нервы гитарной струной натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь артиллерии, нас убивают, но мы выживаем и снова в так у себя мы бросаем. Давай за Проклята война Помянем Тех, кто с нами Был тогда Небо над нами свинцовыми тучами низко Туманными рваными Хочется верить, что все уже кончилось Только бы выжил Товарищ мой раненый Ты потерпи поток, Не умирай пока Будешь ты жить еще долго и счастливо Будем на свадьбе твоими Далеких городов, из за друзей, из за любовь. Давай за вас, давай за нас, И за десанты, за спецназ, За боевые ордена, давай поднимем старина. В старом альбоме нашел фотографии деда Он был командир Красной Армии, Сына на память Берлин 45-го. Века ушедшего воспоминания, Запах травы на рассвете не Стона Сто на земли от бомбежек распаханный, Пара солдатских ботинок истоптанных войнами новыми.